Почему кандидаты говорят, я не хочу продавать? Это ведь так прибыльно. О, Маришка, привет! А ты что такая бледная? Смотри, вот у меня маска какая есть. Всего 500 рублей с золотом. Как засияешь, такая сразу красивая станешь. А, у тебя со здоровьем беда? Так это тоже не проблема. Вот смотри, спирулина. Модрасса модная. Будешь пить, вся оздоровишься, здоровье изнутри. Ну не хочешь, как хочешь, ходи больная, Более надо, да? Вот спрей, посмотрите, смотри, какой большой, лет на 5 хватит. Прям вообще брызгать, не перебрызгать. Классно же. А вот у меня что есть? Скребок. Вот так вот потепло. Сразу минус 10 лет. Смотри, дура. Вот книжку купи. В представлении многих, это и есть сетевой. А вы бы хотели заниматься таким бизнесом? Вот и нечего осуждать сомневающихся. Покажите другое видение. За почти 9 лет работы в сетевом этот запрос был самым популярным среди моих новичков. Мне безумно все нравится. Я хочу с тобой работать. Готова начать прямо сейчас. Но я не хочу продавать. Кто часто слышит это возражение, и кто сам не хотел продавать, когда пришел в МЛМ, напишите мне в комментарии. Вас будет много. Что делать в такой ситуации? Марина, правильно ли я вас поняла, что вам предложение в целом интересно, но вы не хотели бы заниматься продажами? С помощью парафразы мы берем у кандидата подтверждение того, что мы его поняли правильно. Ждем подтверждения. Да. Это единственное, что вас смущает. Да. Мы таким образом отсекаем другие возражения. Если они есть, лучше выяснить сразу и проработать их. В таком случае, если я покажу вам, как строить этот бизнес, не занимаясь продажами напрямую, вам будет это интересно. Да. И показываем модели работы, не подразумевающие активные продажи. Я надеюсь, что вы умеете работать без прямых продаж, даже если у вас продуктовая компания и даже каталог. Если человек не хочет продавать, и это его больно на момент встречи, не нужно его заставлять. Если модель работы вашей компании подразумевает большие личные обороты, помогаем партнерам организовывать эти обороты через социальные сети, мессенджеры, нативные продажи, при этом поощряйте активных продажников и показывайте их опыт. Через пару месяцев даже те, кто рьяно отрицал продажи, заинтересуются, а как им сделать такие результаты. Но не бросайте новичков с камнем в воду. Будьте на их стороне и помогите им развиваться в рамках их способностей и границ на текущий момент времени. Если кандидат говорит «не не хочу, а не умею продавать», мы идем совершенно другим путем. Правильно ли я поняла, тебя останавливает, что у тебя нет навыков продаж? Да. Марина, а как ты думаешь, в наши времена рыночных отношений это полезный навык – уметь продавать? Наверняка кандидат ответит «да». Ты права, это очень прибыльно, а также может приносить удовольствие от общения с новыми людьми. Ты хотела бы научиться продавать? Да. Да. Закрываем сделку и обучаем кандидата всему, что необходимо. Если говорит «нет», то переходим к модели «Не хочу продавать». Вы уже ее освоили. Если понятно объясняю, ставьте палец вверх и переходите в описание, где я даю ссылку на целый онлайн-курс по ответам на возражения. Он состоит из записи этого плейлиста и закрытых видео, которые выстроены в логическую систему. Самое главное, что курс для подписчиков этого канала абсолютно бесплатный, и никакой регистрации не потребуется. Кликайте на ссылку и просто смотрите. Желаю активного роста и сильных партнеров. До встречи в следующих видео.